Всем привет, дорогие друзья! Я хочу поделиться супер новостью. Меня зовут Александр Потапов. Я являюсь партнером компании женесса нахожусь в статусе Сапфир 50 и хочу поделиться информацией про основатель. Друзья, на черную пятницу выходят пакеты основателей. Это супер возможность для всех нас. Однажды, когда мы начинали этот бизнес в 2014 году, я приобрел такой пакет основателя. В него, естественно, входит много продукции. Я ее использовал для себя, для семьи, мы получили классные результаты. Но самое главное, что дает этот пакет, это дает седьмой вид дохода по маркетинг-плану и дает возможность получать свой процент от всего мирового товарооборота компании. Компания делает полтора миллиарда товарооборот и выделяет 2% на всех участников и держателей пакета основателя. И если вы делаете этот бизнес, если вы уже в этой компании вам еще есть возможность открыть для себя, для себя седьмой вид дохода, пожизненный, друзья. То есть вы и так делаете работу, вам еще компания каждый квартал будет выплачивать сумму определенную, каждый квартал пожизненно, сколько будет делать компания э, свое продвижение товара в Китае, в Америке, дистрибьюторы работают, а вам это все учитывается, и вы участвуете в этих 2%. Это супер-мега-возможность. Я рекомендую каждому из вас саккумулировать свои денежные средства и инвестировать в себя, в первую очередь в продукты, и второе, инвестировать в свой бизнес и открыть себе еще один вид дохода, получать пожизненный бонус основателя. Все, всем пока-пока, принимайте правильное решение, времени очень мало. Всем пока.